Всем приветики! Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Сегодня мы всей семьей собираемся, но ну, естественно, с друзьями и едем на шашлыки. Вчера купили мясо, все подготовили. Муж у меня прям делает шашлычок, прям м -м, пальчики облишь. Вот сколько не пыталась сама делать, ну, не то. Ну, просто вот прям, ну, не знаю, что не так. Муж прям сделает прям м -м, прекрасно. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Приехали молодожены в деревню. День не выходит, два. Бабулька забеспокоилась и кричит. «Внучок, вы бы вышли покушали что-нибудь!» А вдучок говорит. «Бабуль, да ты не переживай, мы питаемся плодами любви!» Бабулька. «Да питайтесь, питайтесь! Самое главное, кужуру от них в окно не кидайте, а то гуси давятся!»